Перед тем, как продолжить свой рассказ о Польской Народной Республике, я предлагаю вам посмотреть мое первое видео по этой теме. В этом видео я продолжу свой рассказ. Однако перед этим я должен дополнить свое предыдущее видео. В результате прихода к власти польских коммунистов проводилась индустриализация. Была принята аграрная реформа, которая улучшила положение крестьян. Несколько поместьй были преобразованы в совхозы. Помещики перестали существовать как класс. Также государство активно вкладывало в образование, что позволяло уничтожить безграмотность. После успешного трехлетнего плана в 1950 году был одобрен шестилетний план, суть которого заключалась в развитии тяжелой промышленности и в создании системы для производства предметов широкого потребления. Однако впоследствии из-за напряжения в международных отношениях, вызванных холодной войной, План пришлось изменить, и теперь главной задачей было развитие военно-промышленной отрасли. В Польше, в отличие от других стран соцлагеря, не была массово проведена коллективизация. Сельское хозяйство слабо развивалось. Огромное количество людей из деревень мигрировало в города, и столь масштабная миграция создавала экономические трудности. В целом, благодаря шестилетнему плану, у Польши появились новые возможности – она производила корабли, машины, самолеты и так далее. Была создана Польская Академия Наук. В 1955 году завершилась постройка Дворца Культуры и Науки имени Сталина. Это здание стало символом Варшавы и является по сей день самым высоким в Польше. Однако в то же время был один огромный минус. Из-за массовой миграции в города, а также из-за поднятия тяжелой промышленности за счет сельского хозяйства, у поляков были проблемы с продовольствием. Уровень жизни в этот период падал, что, безусловно, вызывало недовольство. В 1956 году умер в Москве, почти сразу после 20-го съезда КПСС, лидер Польской Народной Республики, Болеслав Берут. Народ воспринял это так, будто русские специально на зло полякам отравили их национального лидера. Это, а также ранее озвученные мной экономические проблемы, привели к политическому кризису. В 1956 году, в результате этого кризиса, в дальнейшем названного «Польским октябрем», к власти в Польше пришел Гамулка, сторонник социализма с польской спецификой. Он проводил мягкую либерализацию страны, например, крестьяне стали мелкими собственниками, колхозы сокращались, в сфере культуры цензура была смягчена, и соцреализм перестал доминировать. По факту была прекращена идеологизация общества. Что интересно, даже для членов польской Объединенной Рабочей Партии не требовалось знания ленизма марксизма. Кстати, примерно в этот период партию покидают сталинисты. В 1965 году они создадут свою собственную коммунистическую партию Польши. Ее лидером был Казимиш Мияль. В дальнейшем он покинет Польшу и будет в Албании вещать на радио на польском языке об ортодоксальном марксизме. Но вернемся к гамулке. Дело в том, что он не оправдал ожиданий, а престиж Польской Объединенной рабочей партии в обществе был довольно низок. Экономические проблемы не были решены, из-за чего в 1970 году выросли цены на продукты питания. Это вызвало запастовки и массовые волнения, за которых произошла смена власти. В итоге новым секретарем Польской Народной Республики стал Эдвард Герик. Он вел переговоры с протестующими, один из которых был пока еще никому не известный Лех Валенса. И в конечном итоге правительство вернуло адекватные цены. Было обновлено правительство, и теперь в нем было много молодых людей. Преследование церкви прекратилось. Одна из главных задач нового лидера Польши была попытка восстановить экономику. Он наладил отношения с Западной Германией и Францией, и при помощи них брал деньги в кредит. Первоначально этот план отлично срабатывал, Уровень жизни улучшался, модернизировалась польская промышленность при помощи покупок технологии Запада, повышалась зарплата. В основном правительство ПНР рассчитывало, что оно сможет создать конкурентоспособную на международном уровне польскую промышленность и сельское хозяйство, а затем при помощи экспорта выплатить долги. В 1973 году произошел нефтяной кризис и цены на Западе значительно выросли на импортируемые товары в Польше, однако цены на польский экспорт были все такими же низкими. К тому же, западные товары, которые покупала Польская Народная Республика, не всегда были нужными, или были уже устаревшими, при этом покупались они по завышенной цене. В итоге Польша влезла в долги, и экономика требовала повышения цен в 1976 году. Однако, в Польской Объединенной Рабочей Партии понимали, что как только они это сделают, их тут же сожрут, поэтому они тщательно подготовились. В польских СМИ писали о росте безработицы в Западной Европе и Америке, а также о росте цен на продукты питания в капиталистическом мире, а так как Польша интегрирована в мировую экономику, то, скорее всего, это отразится и на нее. Службы безопасности также подготовились. Особо активных, а также потенциальных лидеров протеста призвали на службу в армию. Ну что, готовы поднять цены на нефть? Погнали! Бум! Начались очередные массовые протесты и демонстрации. Они были жестоко подавлены с использованием танков и вертолетов. И хотя угомонить людей удалось, протестующим удалось добиться своей цели, и правительство отменило повышение цен. Отчасти это было сделано по просьбе Советского Союза. Во второй половине 70-х создавалось огромное количество оппозиционных организаций, которые собирали деньги и помогали протестующим. Появились подпольные газеты. В общем, положение было достаточно плачевным для польских коммунистов. В 1978 году Папой Римский стал Иоанн Павел II. Он был поляком по национальности. В 1979 году он впервые в качестве главы церкви посетил Польшу. Власти рассчитывали, что визит Папы Римского успокоит население. Однако все сложилось иначе. Тот факт, что поляк был главой церкви и при этом в Польше установлен атеистический режим, наоборот, еще больше мотивировал оппозицию к протестам. К 1980 году властям Польской Народной Республики так и не удалось устранить экономические проблемы, а долги поджимали, а потому правительство вынуждено было снова поднять цены. Естественно, это снова вызвало массовые протесты и забастовки. Летом, в 1980 году, был уволен Лех Валенса за то, что он состоял в нелегальном профсоюзе. А рабочий судостроительного завода в Гданске Объявили за этого забастовку. Рабочие взяли под свой флот контроль верфь и потребовали реформу труда и вероисповедания. Власти вынуждены были пойти на уступки, и таким образом был создан профсоюз Солидарность, который стал главным противником коммунистической партии. А протесты тем временем продолжались. Партия, полностью разочаровавшись в Эдварде Герике, меняет первого секретаря на Станислава Каню. Однако ему не удалось справиться с протестами, Поэтому через год первым секретарем партии становится Войцех Ярузельский. Дабы стабилизировать ситуацию, он ввел военное положение в 1981 году. Органы МВД арестовывали активистов Солидарности и других организаций. Запастовки были запрещены, независимые профсоюзы и иные организации распущены. Рабочих стратегических отраслей отправляли на военную службу. Огромное количество людей было задержано. В общем, путем насилия протест удалось подавить. Когда ситуация более-менее получилась стабилизировать, в 1983 году военное положение было отменено. Одна из версий, почему в Польше было введено военное положение, связана с тем, что СССР хотел вести войска в польские города. А дабы этого не допустить, полякам пришлось самим давить протест. Но это достаточно спорный факт, так как в это время Советский Союз был занят Афганистаном. В общем, одни придерживаются этой версии, другие нет. В 1985 году к власти все мы знаем, кто пришел. Даду внедрешь. Можно начинать. Его перестройка лишь усугубила положение в Польше. Со временем профсоюз «Солидарность» продолжил свою деятельность. В 1988 году снова началась запастовка, и здесь войсок Ярузельский решил начать переговоры, которые... Были назначены в 1989 году и приобрели название Круглый стол. Ирузельский был первым лидером страны Варшавского договора, который начал диалог с оппозицией. По итогу прошли выборы в парламент, где Польская Объединенная Рабочая партия набрала 37%, а Солидарность 35% в Сейме, а в Сенате абсолютное большинство было у солидарности. В итоге было сформировано новое правительство, где были люди как из коммунистической партии, так и из Солидарности. Однако в большинстве своем Солидарность имела большее влияние. Иерусалимский временно наступил в должность президента ПНР. После этого коммунисты полностью утратили свое влияние. В стране проводились рыночные реформы, которые в дальнейшем получат название План бальцировича В конце 1989 года была изменена конституция, которая по факту ликвидировала Польскую Народную Республику. В 1990-м Польская Объединенная Рабочая Партия была самораспущена, а в конце года войсок Ерюзельский передал власть Лехе Валенсу. На этом все. Хотя нет. А знаете, что самое интересное? В свое время Лех Валенса сотрудничал с со службами Польской Народной Республики. Вот теперь точно все.